24 апреля Дональд Трамп подтвердил, что, начиная с 2018 года, помощь Украине сократится на 68,8% с 570 до 177 миллионов долларов. По его словам, деньги выделялись на мир инициативы и экономические реформы. Да, вот они, кто ощущал мир инициативы и экономические реформы от этих денег. Вы можете даже увидеть их счастливые лица. По мнению посла на Украине Джона Хербста, выделение будет сокращено, но это не связано с политикой Киева, а с внутренними делами США, к которым относятся проект в сфере национальной безопасности, куда планируется потратить сэкономленные деньги. Но это, по мнению экспертов, не хвалит горячие головы. Так, министр финансов Александр Данилюк заявил, что Киев больше заинтересован в военных поставках и сохранении экономических санкций в отношении России, чем в получении кредитных гарантий. Им же в этом вопросе вторят американские военные. Так, генерал Кертис Капороти заявил, что штаты должны усилить ВСУ для борьбы с ополченцами Донбасса, которые, по его мнению, поставляют оружие России, на что Москва заявляет, что не имеет к поставкам никакого отношения, а наоборот заинтересован в регулировании политическо экономического кризиса. Также интересен вопрос поставки летального оружия. Начало планировалось все оружие объединить по... Категорию оборонительного, но впоследствии была запрещена покупка зенитно ракетных комплексов. Украина по-прежнему хочет терять такого союзника, как США, поэтому просит присвоить ей статус основного союзника США вне НАТО и даже готовы на то, чтобы часть грантов заменить кредитами. Изменит ли данное сообщение напряженность на Донбассе? Изменит ли это отношение Украины и России? Эксперты говорят, нет. Изменения, возможно, произойдут, по мнению аналитиков, в 2019 году когда Украине придется выплатить 13 миллиардов долларов по внешним обязательствам, евробондам, выпущенным в 2014 году под госгарантии США.